Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Если у вас есть планы инвестировать в криптовалютный рынок, в этом году у нас для вас хорошие новости. По мнению многих криптоэнтузиастов, 2020 год станет лучшим годом для инвестиций в криптовалют. Когда дело доходит до принятия решений о том, в какую криптовалюту инвестировать, выбор может быть несколько ошеломляющим. Поскольку на рынке доступны тысячи криптовалют, это сложно и отнимает много времени чтобы провести исследование и выбрать лучшие криптовалюты. Вот почему мы здесь, чтобы помочь. В конце концов, не существует единой криптовалюты, которую мы могли бы назвать лучшей из лучших. Многие криптовалюты предлагают довольно привлекательные возможности для инвестиций. В зависимости от того, что вы ищете и каковы ваши инвестиционные цели. Есть еще одна вещь, которую следует учитывать. Это уровень вашего опыта. Например, некоторые криптовалюты могут быть хорошей инвестицией для новичка, а другие подходят для более продвинутых криптотрейдеров. Вы также должны помнить, что покупки лучших криптовалют недостаточно, чтобы стать успешным криптотрейдером. Многие трейдеры стали свидетелями того, как их путешествие в криптовалюту подошло к концу, потому что они не уделяли должного внимания безопасности. Если вы действительно серьезно относитесь к инвестициям в криптовалюту, вы должны приложить усилия для защиты своих активов путем усиления вашей безопасности. Многие ошибки инвесторов в криптовалюту связаны с безопасностью. Например, вы забыли включить двухфакторную аутентификацию или оставили свои монеты на бирже или не владели аппаратным кошельком и многое другое. В общем не стоит относиться к своим финансам как турист с бумажником в заднем кармане. Вернемся к нашей теме обсуждения. Когда мы говорим о основных криптовалютах, в которые можно инвестировать прямо сейчас, все обсуждения должны начинаться с биткоина. Это почему, спросите вы? Дело в том, что биткоин на сегодняшний день является наиболее используемой криптовалютой, которую часто называют цифровым золотом. Основная цель биткоина – стать глобальными одноранговыми цифровыми деньгами которые отделены от любых форм регулирования и таким образом полностью децентрализованы. Помимо этого, причина, по которой вы должны держать биткоин на своем инвестиционном радаре, заключается в том, что он имеет самую высокую ликвидность в криптопространстве, что также делает его лучшей криптовалютой для покупки. Если вы новичок, в конечном итоге у вас не возникнет никаких проблем с продажей, или покупкой биткоина. Биткоин, как известно, является одной из самых стабильных криптовалют, несмотря на свою волатильность. Ожидается, что в ближайшие годы спрос и массовая Распространение биткоина будут только расти. Ожидается, что по мере роста спроса на биткоин, существенно вырастет и цена, поскольку биткоина ограниченное количество и всего будет выпущено 21 миллион монет. Еще в январе 2020 года соучредитель Nexo Антонио Тренчев рассказал Bloomberg почему по его мнению цена биткоина может продолжить расти до 50 тысяч долларов в 2020 году, цитирую, я думаю что мы очень легко Увидим, что биткоин вырастет до 50 тысяч долларов к концу этого года, сказал Тренчев. Но я хочу вас предупредить о рисках. Как известно, экспертный анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. И если вы заинтересованы в покупке, продажи за рубли, доллары или хотите обменять биткоин на другие криптовалюты, это можно сделать на нашем сайте xhub.io, ссылку я оставлю в описании. В дальнейшем мы продолжим обзор топовых криптовалют, так что подпишитесь на канал и ставьте лайк, если видео было вам полезно. До новых встреч!